Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, вы на канале Шампунчи Геймс, и сегодня мы с вами будем выживать прямо на новом вайпе. Новый вайб произошел буквально 7 часов назад. Сейчас 9 часов вечера. Так, и нам с вами. Ну, мы будем с вами выживать. Поэтому сразу же берем кит старт и отправляемся на РТП. Это слишком снежно. Это слишком пустынно, Это тоже слишком пустынно. Траснечок, иди ко мне сюда. Опа, там еще есть. Это слишком деревьено. Опа, деревня. О, вот это нормально. Так, где-нибудь тут у меня будет дом. Теперь мы можем сделать нормальный дом. Надеюсь, ну как сказать, нормальный. Нормальным его не назовешь. Более-менее дом. Что-то похожее на дом, я бы так сказал. Так, теперь нам нужно его построить. Ну в принципе дом готов только надо будет пол сделать и потом нормальный выход чуть-чуть и -чуть переспедранил тут так теперь забираем все это начинаем делать пол а у меня лопаты нет вообще классно потом надо будет киты поправить и за кадром поправлю пол сделал дорожку сделал осталось крышу сделать Поэтому нам нужно еще дерево. Вот это было три стака досок. Это 43 штуки было. Теперь нам нужно с вами наконец-таки в наш дом сделать верстак. Теперь начинаем строить с вами крышу. Не рассчитала как-то свой бюджет ступенек, поэтому приходится делать еще. Вот мы с вами сделали второй слой и еще третий. Он будет последний. И последний. Все. Готово. Вот это вот. Ну тут еще надо изнутри сделать. Так, вот мы с вами доделали наружную сторону, и теперь нужно изнутри тут один слой сделать. Так, нам не хватило, но мы потом, короче, доделаем это. Теперь нам нужно, как всегда, еще дерево. Так, вот я добыл 40 бревен, их переделываем в доски, и досками закрываем все вот это, это пространство. Потом мы берем чуточку ступенек нам не надо очень много ну вот может 8 штук нам хватит теперь берем их в руку и выставляем даже нам бы 4 штуки хватило ровно кстати хватило бы так теперь нам нужно сделать перец поэтому мы с вами делаем вот тут вот такие вот два блока и, и выставляем тут вот такие вот такой вот пик сделаем. Теперь мы с вами должны сделать даже не так. Мы сделаем вот так вот. Все, чтобы у нас красиво тут было. Так. И теперь нам нужен заборчик. Вот я скрафтил заборчик. Теперь его вот так вот тут выставляем. Вот. Идеально. Даже можем вот так вот выставить. Так, вот это мы тут поломаем. Значит, должно быть до сюда. Ровненько. Так, теперь нам нужно стекло. Ну, я 18 штучек тут добыл. Теперь нам с вами нужна кирка для того, чтобы пойти... Взять булыжник и потом... Теперь нам нужно... Где... Теперь нам с вами нужно схватить кирку, чтобы пойти в шахту. И чтобы наломать себе там буквально 8 буложника Для того, чтобы сделать печку. Мы уже достаточно много добыли. Там даже на 2 печки хватит, да. Теперь сюда вылетаем. Крафтим наши две печки. Теперь их Нет, так близко к входу их не надо ставить. Так, выкидываем булыжник. Сюда ставим две печки эти. Потом ставим, ну не знаю, деревянные эти ступеньки, которые нам уже не нужны. И теперь ставим песок. У нас конечно, совсем чуть-чуть стекла получится с этого. Вот наше стекло и переплавилось, теперь его достраиваем. И вот тут два. у нас еще очень много стекла не хватает. Так, делаем день. Делали день, теперь идем дальше добывать песок. Так, вот я добыл 40 песка, теперь идем его переплавать на две части. Фух, забираем стекло переплавшееся, забираем еще. И ждем. Давайте пойдем туда соберем уже переплавшееся стекло. 12 штучек. Нам ровно хватит ну не ровно хватит, а хватает на то, чтобы поставить все эти стекла. Ну что, ребята, сегодня мы построили с вами вот такой вот пирс и сделали такой домик. Всем спасибо за просмотр этого выживания. Завтра или послезавтра, или не знаю, когда выйдет новая серия. Надеюсь, она выйдет. И, надеюсь, у меня будет вообще сила все это заснять. Ребята, подпишитесь, ведь наша цель это 100 подписчиков до конца лета. Ну, а если они наберутся, то тогда я сделаю второй гриф. А этот второй гриф это не будет, как сейчас вот гриферское выживание с китами и с донатом, а это будет анархия. Ну, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Максим, вы были на канале Шампунджи Геймс, подписывайтесь. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока!